Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике вы узнаете интересную информацию, которая касается грядущего обновления в игре Among Us в котором будет добавлена новая карта Airship. В общем, ролик будет интересным и насыщенным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом, и также не стесняйся и подписывайся на канал, если ты не подписан. Для меня это очень важно, и поэтому просто подпишись и поставь лайк. Ну а мы приступаем к самой теме ролика. Разработчики нам стали показывать шляпы, которые будут добавлены в обновлении с новой картой. И они, правда, очень сильно интересные, и также они очень креативные. К примеру, вчера разработчики нам показали новую шляпу, которая, правда, очень смешная, очень крутая, и, в принципе, подобных шляп в игре еще не было. Вот такую шляпу вчера разработчики нам спойлернули, и это злые брови, и как бы это просто не было... Но это самая гениальная шляпа, которая будет в игре Among Us. Кажется, что если эта шляпа будет бесплатная, то тогда она будет самой популярной. И мне кажется то, что как минимум 50% людей, которые будут находиться в одной комнате, будут использовать именно эту крутейшую шляпу. Хотя, мне важно твое мнение. Насколько сильно тебе понравилась эта шляпа? По-моему, это супер гениально и супер просто. Хотя, нас ждет... Тоже очень простая, но по-моему тоже будет очень популярная шляпа. Хотя, по-моему, эта шляпа полная шляпа. В общем, смотрите, вот что разработчики нам сегодня показали. Вот такую шляпу разработчики сегодня показали своим игрокам. И мне кажется, то, что ну, такая себе шляпа мне она не зашла. Ну и кажется то, что эту шляпу надо было выпускать в соответствующую дату. Ну, раз сердечко, значит 14 февраля. Разработчикам, правда, надо было выпускать эту шляпу эксклюзивом 14 февраля. Так бы у игроков был стимул зайти в игру и хоть немного поиграть с этой шляпой. Ну, а так, лично мне, сугубо мое мнение, то, что это такая себе шляпа. Опять же, мне нужно твое мнение, пиши, как тебе эта шляпка. Хотя, знаешь, Among Us это, конечно же, крутая игра, но, однако... Пока ты в нее играешь, твое зрение может ухудшаться из-за того, что ты играешь и смотришь в экран телефона, планшета, компьютера. Вот именно то, что побуждает людей, говорит, вот, раньше было лучше. Раньше мы играли в настоящие игрушки, не то что вы сейчас погружены в виртуальный мир. Так что теперь ты тоже можешь шагнуть на ступень назад, потому что вышла 3D-модель игры Among Us. Когда я увидел эти фотографии, я подумал, что это такие гаджеты, в которых можно играть в мини-игры, которые есть в игре Among Us. Ну, то есть выполнять задания. Ну, а потом, когда я присмотрелся, я понял то, что просто скриншот из игры Among Us запечатали в стекло и просто это продают. Хоть это просто бумажка, на которой распечатан скриншот из игры Among Us и помещен в какое-то стекло, это все равно выглядит круто, и как предмет интерьера, это правда выглядит красиво. Ну а как по мне, лучше прикупить какую-нибудь плюшевую игрушку в форме персонажа из игры Among К примеру, я так и сделал, потому что вот это стекло можно разбить, и у тебя просто будет бумажка, на которой скриншот из игры Among Хотя тут решать каждому. Ну и последняя на сегодня новость, это аккаунты в игре Among Us. А именно то, что меня поразило, что можно будет не создавать эти аккаунты. Если тебе меньше 13 лет, то тогда ты можешь играть без аккаунта. И тогда получается вариант того, что если ты играешь без аккаунта, и тебе меньше 13 лет, то тогда на тебя не могут кинуть жалобу. И получается то, что ты спокойно можешь играть с читами. Однако все не так. Когда ты скачиваешь игру Among Us... Она привязывается автоматически к твоему Google аккаунту. И здесь уже будет получаться так, То, что с этого Google аккаунта ты вообще после бана не сможешь играть в игру Among Us. Так что кажется, что лучше тебе просто забанят аккаунт. Чем ты вообще не сможешь играть на своем Google аккаунте. Так как выпуск подходит к концу, у меня есть для тебя вопрос: какая из новых шляп, которых я показал тебе в этом выпуске, тебе больше нравится? Шляпа с бровями или шляпа с сердечком? Пиши в комментарии, мне очень будет интересно почитать. Ну а на этом все. С вами был Чайок ТВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Ставь лайк!